Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео расскажу о том, какие нужны документы для получения земельного участка без торгов через процедуру предварительного согласования. Несмотря на то, что в законодательстве четко определено, какие документы нужно предоставлять, например, для получения приобретения земельного участка без торгов для индивидуального жилищного строительства и либо ведения личного подсобного хозяйства, тем не менее чиновники, даже несмотря на утвержденный перечень, требуют другие документы, которые которые даже не попадают в перечень документов для получения земли либо попадают но не нужно их предоставлять по определенным причинам для данной темы нам понадобится один инструмент это консультант плюс некоммерческая версия кликаем начать работать и выбираем кодексы нам в данном случае нам понадобится только земельный кодекс в кодексе найдем одну замечательную статью 39.15 предварительное согласование предоставления земельного участка. В этой статье указано, что должно быть указано в заявлении о предоставлении земельного участка. Но здесь все просто. Нас... Как правило, проблем с этим не возникает. Но есть второй пункт, который указывает, что должно быть приложено к заявлению. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются и идет перечень документов. И самая сложность с чиновниками возникает по вот этому пункту, в котором говорится, нужно предоставить документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем. Очень часто на местах местные чиновники, прикрываясь вот этим пунктом, требуют какие-то неимоверно сложные и труднополучаемые документы, которые должны подтверждать право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов. Но давайте разбираться и откроем данный перечень, пройдем просто по ссылке и посмотрим, что же это за перечень. Вот данный перечень, он утвержден приказом Министерство экономического развития еще в 2015 году. Подписал его небезызвестный господин Улюкаев. Этот перечень содержит вот такую таблицу, в которой перечислены основания предоставления земельного участка, то есть конкретно ссылка на нормы земельного кодекса вид права, на основании которого могут предоставляться земельные участки, то есть это собственность, аренда и безвозмездное пользование. Самое важное, кто выступает заявителем, то есть в данном случае описывается, кто это будет. Идет описание земельного участка, то есть что это за участок. И самое важное, здесь в последней графе идет перечень документов, которые должны предоставляться по пункту первому, который мы смотрели, смотрели ранее, для того, чтобы подтвердить право предоставления земельного участка. Надо сказать, что данная таблица достаточно большая вы ее можете самостоятельно посмотреть и увидеть какие конкретно документы в крайнем правом столбце перечисленные вам нужно предоставить чиновникам для того чтобы они рассматривали ваше заявление о предоставлении земельного участка здесь порядка более 80 возможных вариантов все их видео рассмотреть невозможно я вам покажу на примере одного часто используемого варианта когда земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства гражданину либо для ведения личного подсобного хозяйства. Напоминаю, что мы рассматриваем в случае предоставления земельного участка без торгов через процедуру предварительного согласования. То есть, когда готовится схема земельного участка и вместе с заявлением предоставляется в администрацию для того, чтобы администрация провела свою процедуру и либо выставила участок на аукцион, либо предоставила вам его без проведения аукциона. Итак, рассмотрим пример. Вот данный пример в строке 76 он находится. То есть, здесь перечислены основания, когда земельный участок может как я уже говорил предоставляться гражданам под строительство дома под ведение личного подсобного хозяйства. Но сюда же, в этот же пункт, включены в том числе и случаи предоставления земель крестьянским фермерским хозяйствам для осуществления их деятельности. Ну нас это не смущает, то есть мы легко в этом разберемся. Итак, земля по данному основанию может вам предоставляться в собственность, в аренду, либо в безвозмездное пользование. Итак, что нужно, соответственно, предоставить чиновникам для того, чтобы они рассмотрели заявление о предварительном согласовании. Ну, первое идет это соглашение о создании крестьянского фермерского хозяйства, если вы простой гражданин вам, соответственно, это соглашение предоставлять не нужно. Второе и самый, скажем так, спорный момент, это нужно предоставить выписку из ЕГРН, то есть из реестра прав на недвижимость, об объекте недвижимости или вам, в выспрашиваемом земельном участке. Вот именно вот эту выписку чиновники часто требуют приложить к заявлению и к схеме для предварительного согласования. И без нее по формальным основаниям возвращают заявление без рассмотрения в связи с тем, что не предоставлен полный комплект документов сразу сказать, что это уловка, причем незаконная уловка и я вам сейчас объясню на чем основано мое убеждение. Так, ну для полноты продолжим, что здесь еще есть выписка из ЕГРИЛ и выписка из ЕГРИП, то есть это реестр юрлиц и реестр индивидуальных предпринимателей. Но поскольку, если вы подаете заявление как гражданин, то вам эти документы, соответственно, предоставлять не нужно, потому что они касаются только крестьянского фермерского хозяйства. Итак, по общему правилу, для того, чтобы получить земельный участок через предварительное согласование, допустим, под индивидуальное жилищное строительство, нужно подготовить заявление о предварительном согласовании, подготовить схему расположения земель участка приложить его к данному заявлению и приложить копию паспорта к данному заявлению. Это полный комплект, который нужно подать. Но, как я уже говорил, некоторые чиновники в местных администрациях, ссылаясь на перечень документов, которые необходимо предоставить, требуют еще предоставить вот эту выписку. Иногда могут требовать еще что-либо, но это уже вообще выходит за рамки данного перечня и в данном случае рассматриваться не будет. Рассмотрим вариант, как можно, скажем так, переступить через чиновников и заставить их принять ваше заявление без всяких выписок. Итак, что здесь важно Понимать. Здесь важно понимать, что перед выпиской стоит очень важный значок в виде звездочки, который что-то обозначает. Что он обозначает, можно увидеть в самом конце данного перечня. Давайте опустимся и изучим. А в конце этого перечня под знаком звездочки подразумевается следующее. Документы, обозначенные символом звездочка, запрашиваются органом уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной муниципальной собственности, далее уполномоченный орган посредством межведомственного взаимо... информационного взаимодействия. Иными словами, то есть все документы, которые обозначаются звездочкой, запрашиваются самим уполномоченным органом, посредством межведомственного информационного взаимодействия, то есть от вас по идее требовать ничего не, дол не должны, но идем дальше. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, об изпрашиваемом земельном участке не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашиваются уполномоченным органам посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка предварительным согласование предоставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать. По-русски говоря. Если вы подаете заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, то следует, что земельный участок на, на текущий момент не образован. Соответственно, на него не может быть не зарегистрировано каких-либо прав и, соответственно, никакой выписки из ЕГРН на данный объект недвижимости, либо на испрашиваемый земельный участок предоставить невозможно. И законодатель абсолютно понятно и четко прописал в примечаниях данному документу Минэкономразвития данную сноску, которые, собственно говоря, должны руководствоваться чиновники. Но некоторые из них силу причины и обстоятельств, о которых можно только догадываться, умалчивают об этом либо добросовестно заблуждаются. Итак, подведем итог. Если при подаче документов в администрацию для предварительного согласования предоставления земельного участка, там по ДЖС или БХ, от вас требуют документы не предусмотренные данным перечнем либо требуют выписку из ЕГРН, которая предусмотрена документом, но в силу сноски, которую которая вам говорил, не, не должна предоставляться, можете сменить Тыкать чиновника носом данный документ, а если он не понимает, то, соответственно, тренировать его через районную прокуратуру. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.